Здравствуйте подписчики моего канала. Вот моя тепличка. Вот сейчас у нас 8 ноября. Все вот в таком вот виде. Там рожь посеяна в грядках. Ну и вот. Моя тепличка, вот она, натянут трос, сетка, в которой я продевал, так сказать, поддерживаю, поддерживает мои помидоры. Вот Грядки шестиметровые, две, 70 сантиметров, и посередине вот шестьдесят. Здесь были помидоры, росли, здесь у меня перцы росли. А вот посередине баклажаны а там в конце арбузы и в конце с этой стороны огурцы были вот сейчас все снял снял все это толкатель ну который автоматику открывания открывание форточки снял оставил только один этот э, доводчик который сейчас держит закрытыми держит закрытый форточку вот он немножко за лето немножко пожелтело от травы от этого но мясную. сначала сделаем обработку шашки серной а потом все керхером помоем и все будет отлично сетка в принципе ничего и не стало шпалерная сеточка очень хорошая штука трос в оболочке так что в принципе все как положено все все про это пойдет на следующий год вот вы были полные были эти грядки ну сейчас она уселась грубо говоря наполовину ну, вот как-то так